Люди с хорошим произношением больше нравятся другим людям Я не знаю, почему это так, но это работает Привет, друзья, меня зовут Дмитрий Мори, у нас сегодня с вами понедельник. Судя по комментариям под прошлым видео о произношении, многие из вас испытали довольно сильные эмоции, когда я специально читал тот текст с очень сильным русским акцентом. If you didn't see the previous video, то вот... здесь uh, is how и примерно did it. Вот. Uh, yes. Головокружение, тошнота, расстройство желудка, шум в ушах, бессонница, панические атаки. Если ты только что испытал хотя бы один из этих симптомов, ты уже и так прекрасно понимаешь, зачем работать над произношением в английском языке. Если нет, давай об этом поговорим, особенно с учетом того, что, по-моему, есть несколько не вполне очевидных причин. Причина первая и самая очевидная. Если у тебя хорошее произношение, собеседнику банально понятнее, что ты говоришь. I want free coffee. Бесплатный или 3? $18. 18 или 80. Что такое хотель, Санди, Манди, Кей, Кнайф, турум -ту -ту -ту. Do you like Russia? Это вопрос или угроза? В лучшем случае, из-за неправильного произношения какого-то звука, интонации или ударения, вас могут просто не понять, терпеливо переспросить. А потом еще раз переспросить Но бывают и более тяжелые случаи Мне вот, например, один из подписчиков в комментариях рассказывал шикарную историю про то, как один русский в Канаде заказывал в баре выпивку Он никак не мог объяснить бармену, что же все-таки он хочет выпить и в конечном итоге сдался и сказал забудь И в ответ на это получил фистом прямо по фейсу Так произошло, потому что он думал, что фагет — это «забудь» по-английски, а бармен услышал слово «фагет» и... и расстроился. И я бы тоже расстроился, если бы меня назвали в общем, правильное произношение облегчает понимание, и если в твоем словарном запасе есть какое-то слово, которое ты знаешь, понимаешь, умеешь использовать, но не умеешь правильно произносить, то высока вероятность, что от этого слова нет никакого толка, потому что тебя в итоге просто не поймут. Вторая причина, несколько менее очевидная. Если ты будешь правильно произносить слова, то ты... И сам будешь гораздо лучше понимать на слух чужую речь. Дело в том, что когда мы учим слова, у нас в голове устанавливаются довольно прочные связи между тем, что слово значит, как оно выглядит и как оно звучит. Поэтому если мы запомнили, что гулять это именно волк, то может получиться довольно неловкий диалог. Hey, Вот. Do you wanna walk? Uh, do, you wanna walk? Uh, do you want to walk? Ха, волк! Волк, I want, yes. Uh, of course, I want walk, let's go Волк. Справедливо заметить, что подобного рода проблемы возникают далеко не только у русских. Мне вот на неделе прислали шикарное видео, которое очень хорошо иллюстрирует этот вопрос. Mayday, Hello? This is the German Coast Guard. What are you? About... Когда ты отработаешь самые сложные звуки в английском языке, и каждое новое слово будешь не просто смотреть в словарь, искать перевод и идти дальше, а слушать произношение и повторять за человеком, как слово произносится, ты с какого-то момента начнешь гораздо лучше различать и опознавать эти слова в чужой речи. Еще маленький совет. Когда ты смотришь какое-то видео на YouTube, например, фильм или слушаешь какой-то подкаст, старайся обращать внимание на то, как носители языка произносят какие-то слова, которые ты типа уже знаешь и сам даже как-то произносишь. И это еще повысит твои шансы на то, что в речи, в чужой, ты эти слова опознаешь. Третья причина. Хочешь ты этого или нет, хотят этого другие или нет, но твое произношение влияет на то, как тебя воспринимают окружающие. Причем в разговорной речи это вообще особо не важно. Ну, если ты в другой стране турист, туристы, они и есть Туристы. И совсем другое дело, когда речь уже заходит о работе. Вот вам история, которую мне рассказал один из моих бывших студентов. Как-то раз они работали над одним проектом, их филиал, другой филиал в СНГ, то ли в России, то ли на Белоруссии, то ли в Украине. И головной офис у этой компании, по-моему, был в Голландии. Так вот, голландцы попросили этого парня из Владивостока контролировать работу второго офиса в СНГ, потому что, мол, там сидят какие-то ребята, которые непонятно умеют вообще что-то делать или нет. Мой студент очень сильно удивился, потому что что он-то с ними по-русски говорил, он прекрасно понимал, что ребята хорошие, грамотные специалисты. И когда он попытался выяснить у голландцев, а в чем же собственно проблема, ребята вроде как и сами все могут сделать, те ответили, что они по-английски говорят как гастарбайтеры, поэтому у них есть серьезные... серьезные, Вот вам произношение, да? У голландцев были серьезные вопросы к уровню компетенции вот этих вот ребят из СНГ. Если у тебя хорошее произношение, но грамматика все-таки прихрамывает, тебя будут воспринимать Воспринимать лучше, чем если бы у тебя и грамматика прихрамывала, и произношение хромало на обе ноги. И еще одна важная штука про восприятие. Вот когда вы смотрите русские каналы на YouTube и там человек шепелявит, глотает слова... Неправильно ставит ударение и так далее. Вам вот разве это приятно смотреть? Произношение и то, как ты воспринимаешь человека, важно не только в иностранном языке, но и в твоем родном языке. Вот почему-то мы так устроены. Еще одну историю я услышал от американца. Поучительная история произношения. Когда я был студентом, к нам в университет приезжал давать лекцию, по-моему, профессор по истории. Могу сейчас соврать. Он был из Нью-Йорка. Но родом он был из Южных Штатов. С их очень своеобразным южным акцентом, на котором, в общем-то, в приличном обществе принято стебаться. И вот этот профессор рассказывал, что когда он переезжал из южных штатов в Нью-Йорк, чтобы построить в Нью-Йорке карьеру, у него ушел целый год на то, чтобы избавиться от своего сильного южного акцента, чтобы его начали правильно воспринимать на собеседованиях в том числе. Поэтому если ты ставишь перед собой более амбициозную цель, чем просто учить английский для того, чтобы иногда выезжать за рубеж и как-то там с местными объясняться. Над произношением работать абсолютно нужно, особенно если английский нужен тебе для работы, для переговоров, для работы с клиентами или партнерами. Без нормального произношения очень трудно делать карьеру. Люди с хорошим произношением больше нравятся другим людям. Я не знаю, почему это так, но это работает. Такие дела, друзья. Пишите в комментариях, было ли у вас когда-нибудь такое, что вам было тяжело с кем-то объясниться и решить какую-нибудь бытовую или рабочую проблему из-за плохого произношения вашего или чего-то еще. Делитесь своей болью в комментариях и скоро с вами увидимся и видео про произношение еще будут. Всем пока!